Thank mm -hmm. you.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 Как вы видите, мы находимся на главной странице нашего сайта. Все, кто открывает ссылку нашу, всегда могут посмотреть маркетинг наших основных двух площадок – это Ideal M Mini и Ideal M Maxi. Посмотреть наши отзывы, почитать – это отзывы реальных людей. Наша Листая дальше сайт, вы можете познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши документы о легализации. а Наша компания официально зарегистрирована. Проверить эти документы. Посмотреть нашу дорожную карту, какие площадки и когда стартовали эти площадки. Добавиться в наши группы официальные. Это в Телеграм, это в ВК, это в Скайпе есть официальная группа. И, конечно, личный контакт есть с нашей администрацией. А также здесь находится пользовательское соглашение оферта. Ну и давайте мы после того, как вы и зарегистрировались, и давайте авторизуемся. А Заведем в кабинет и посмотрим, а что же у нас находится в кабинете. А наш, в нашем кабинете есть такие уроки по кабинету, где каждый наш партнер, а тем более новичок, обязан изучить эти уроки. Первое, что после регистрации посмотреть уроки, это заполнить свой профиль. А как заполняется профиль. А следующий урок, это пополнение, вывод и перевод между партнерами. А, обязательно изучите, а как пользоваться. У нас есть такая а, поисковая система, которая называется поисковик. А как пользоваться этой системой. А как можно посмотреть через поисковик а всю страницу свою структуру на каждой площадке и конечно наш бизнес полностью управляемый и как правильно управлять бронями а это обязательно должен изучить каждый наш партнер ну и давайте перейдем в профиль. Как правильно заполнить профиль. А для чего заполняется профиль? Профиль заполняется для того, чтобы ваши партнеры в первую очередь имели связь с вами как со спонсором. Я, например, своему спонсору могу позвонить на телефон, позвонить на скайп, написать в ВКонтакте и, конечно, позвонить или написать в телеграме. Точно так и ваши партнеры должны иметь связь с вами как со спонсором. Ну и ваш спонсор, конечно, должен иметь связь с вами как со партнером. Указывайте свой скайп, если в крайнем случае скайпа нет, написали несколько цифр. Указывайте свой телефон, прописывайте свою страничку ВК, указывайте свой профиль. И, конечно, Телеграм. Сейчас все Буквально полностью все из социальных сетей, очень мало осталось там людей, которые продолжают работать, новостно, но в основном все перешли в Телеграм. Поэтому Телеграм должен быть у всех, у каждого. В этом же разделе а, нужно прописать все свои платежные системы. На какие платежные системы вы будете выводить свои денежные средства. А, указать Perfect Money, указать Pair кошелек Если у вас нет этих систем, то вы прописываете 3 нуля. Ребята, не набор цифр, а просто 3 нуля. Дальше указываете свою карту, мы работаем со всеми картами Российской Федерации, пишите свое имя на русском языке, на кого оформлена эта карта. Дальше указываете свой номер телефона, куда привязана ваша карта и название банка на русском языке и только тогда нажимаете кнопочку сохранить а дальше устанавливаете свой аватар загружаете свою фотографию с компьютера или же с телефона. Как только код пришел от вашей фотографии на это место, нажимаете кнопочку загрузить. Сайт перегружается и ваш аватар устанавливается. Значит, хочу напомнить нашим дорогим партнерам. Некоторые сбрасывают скрины в чаты без аватара. Ребят, ну наш админ честное слово. Очень для нее это отражается негативно что наши партнеры даже не устанавливают свой аватар но вы же пришли делать свой бизнес это ваш бизнес и ваши партнеры и да и администрация должны видеть вас с кем вы работаете Здесь, если вдруг у вас э, не понравился ваш пароль, то вы всегда можете поменять в этом разделе пароль и нажать а, кнопочку «Сохранить». А я хочу вам э, вас просто э, вам э, сообщить о том, что каждый партнер, каждый месяц должен э, э, менять свой пароль в кабинете. А, это в целью безопасности, ребята. Ну и теперь... Какие площадки у нас есть в нашем «Идеал-М», нашей компании? Это такие площадки, как... Давайте, наверное, я вам просто порисую, какие же площадки у нас существуют. У нас есть шикарные площадки. Это площадка «Идеал-М-Мини». Эта площадка, вход на нее составляет 1500, а доход 244 тысячи с одного бизнес-места. А у вас там может быть их очень много этих бизнес-мест, потому что идут реинвесты ваших, ваших столов, ваши, открываются новые столы. Это реинвест, это новое бизнес-место. Идеал М ММАКСИ, здесь вы зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч, а с 15 тысяч. А ФАБРИКА КЛОНОВ, а с 1000 рублей вы зарабатываете 23 тысячи, а с 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. А площадка такая социальная микромани, здесь можно с 500 рублей заработать 5000 за один круг. А всего лишь ваше одно бизнес-место. И ФАСТ-ТРЕК это... Площадка с одним столом, но там два стола и разные входы. Есть стол за 750 рублей. Вы будете постоянно крутиться на этом столе и постоянно получать по полторы тысячи. А другой стол, вход семь с половиной. На том столе вы будете получать по 15 тысяч за один круг. Я считаю, что у нас очень хорошие, шикарные площадки для заработка денег. И На сегодняшний день наша компания «Идеальный маркетинг» – это самый лучший источник дохода во всем интернете. В разделе «Ребята-партнеры» отображаются ваши партнеры до третьего уровня и находится ваша реферальная ссылка. Ну и теперь давайте перейдем на слайды, и на слайдах мы посмотрим,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 У нас э, нет никаких отчислений на развитие компании, нет отчислений администрации, как в других. У нас э, все деньги распределяются четко по маркетингу. Э, от, деньги идут от партнеров к сто процентов сеть. Вход открыт в любую площадку, в любой стол. Нет ни на одной площадке привязки. Первому столу. А работаем мы с такими а, надежными платежными системами, как Perfect Money, Pair кошелек, подключена к Асапре, и Есть внутренний перевод и работаем со всеми картами банков нашей Российской Федерации. У нас на сегодняшний день 5 маркетинг-планов. Мы стартовали с одной площадкой 23 сентября 2021 года. Это Идеал М-Мини, это самая моя любимая площадка. 31 октября 2021 года у нас открылась Микромани, социальная площадка. 6 февраля 2022 года открылась у нас площадка Макси и Мини это фабрика клонов и конечно наша тоже моя, моя самая любимая тоже площадка это идеал M макси она стартовала 3 апреля 2022 года и 1 Июня 2022 года у нас стартовала площадка «Фасттрек. Бег по кругу». Ну и 23 сентября на, наше, на нашу годовщину нашей компании будет стартовать новая площадка, где мы будем получать тройной доход сразу же с одной площадки. Ну и... Вывод у нас ежедневный, по несколько раз за сутки. Нет у нас для вывода ни праздничных дней, ни субботы, ни воскресенье. У нас полностью ежедневно и в субботу, и в воскресенье, и во все праздничные дни у нас вывод постоянный. Поэтому приходите, зарабатывайте и не думайте о том, что когда будет вывод, будет ли вывод вообще. А наша компания это, еще раз повторюсь, лучший источник дохода, самый надежный источник дохода во всем интернете. Ну и давайте теперь перейдем к следующему Слайду давайте мы сегодня разберем такую площадочку, мою любимую. Это площадка Идеал М мини. А вход на эту площадку составляет полторы тысячи входить можно и здесь нет привязки с первого, к первому столу можно старт делать своего бизнеса и со второго и с третьего с четвертого с пятого и с шестого можно заходить на первый второй можно заходить на 1 2 третий. это разрабатывает стратегии каждая команда разрабатывает свою стратегию и работает именно по этой стратегии но мы начнем с первого стола вы потратили со своего кармана полторы тысячи. Как только пришел к вам партнер на это место, эти полторы тысячи идет накопление. Как только стал второй партнер на второе место, у вас сразу же возвращаются ваши потраченные деньги, полторы тысячи, на баланс для вывода. Третий партнер вам дал переход за 3000 во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол и пришел в на это место. Это деньги идут 3000 в накопление. А вот здесь уже со второго стола у вас начинается, работ, начинает работать а, наша реферальная программа на три уровня в глубину. А как только пришел, стал к вам первый партнер сюда, второй партнер на это место, вы 1000 рублей получили на баланс по 1000, поручают ваши два спонсора. Сработала ваша Вторая линия – это три партнера. Вы за них получили 3 тысячи. Сработала третья линия – это 9 партнеров. Вы получили 90. тысяч. Итого вы только с этого стола заработали 13 тысяч. Круто, да, очень круто. Третий партнер вам дал за 6 тысяч переход в третий стол. Первый партнер и второй партнер здесь на втором столе точно так же, ребята. Только единственное, что реинвест идет вашего этого второго стола идет по вашей броне у вас клон ваш клон летит за а 3000 по вашей броне и становится куда вы выставите бронь вы можете выставить под себя вы можете выставить под партнеров а это уже решаете вы сами сразу получаете по 1000 рублей, по 1000 рублей получает ваши два спонсора. И сработала ваша вторая линия, это три партнера, получили 3000, сработала третья линия, 9000. И того, ребята, вы с двух столов, это представляете, и, и, и, третий партнер пришел, и вы ушли в четвертый стол за 12 тысяч. Давайте посчитаем. Три, сколько? 9,27, да? 27 партнеров, а вы уже на, на, на четвертом столе. Круто, да? Очень круто. Вот почему я очень люблю а, именно тренары. Тренары здесь самый быстрый а, заработок. И тем более у нас здесь в нашем, а, в нашем маркетинге нет ни одного накопительного стола. Обратите внимание. С каждого стола у нас идут выплаты. И это очень круто. Третий партнер вам дал за 12 тысяч переход а в четвертый стол. Первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. Эти 12 тысяч идут накопления. Как только второй партнер закрывает свой третий стол и прилетает к вам, становится на это место, вы получаете 7 тысяч. По половиной получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 7500. Сработала третья линия, это 22500 рублей. Итого вы только с этого стола заработали 37000. Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи пятый стол. Первый партнер в накопили, не идут 24000. Второй партнер приходит, становится ваш клон за 6000 летит. По вашей броне, куда вы ставите бронь, на третий стол, вы получаете 10 тысяч, а получаете по 3 тысячи ваши два спонсора. Как только сработала ваша вторая линия, вы получили 9 тысяч, а сработала третья линия, это 27 тысяч. И 2 тысячи идет в накопительный баланс. А третья Потому что почему в накопительные 2000 с этого, с этого второго партнера? Да потому что 24 и 24 это 48. И плюс 2000 это 50. 50 тысяч стоит шестой стол. Итак, вы перешли на шестой стол за 50 тысяч. Это полностью ваша зарплата. Полностью все деньги идут на вывод с каждого партнера. Первый партнер приходит, вам 15-35 на баланс для вывода. За 15 у вас фабрика клонов активируется. Это очень хорошее. Ой, прошу прощения, не фабрика клонов, активируется «Идеал М-Макси». Прошу прощения. Вот. А второй партнер к вам приходит, вы получаете 50 тысяч. Третий партнер пришел, 50 тысяч получили. Итого только одно ваше бизнес-место заработало 2, 244 тысячи. Круто, да, очень круто, ребята. Очень круто. Нет такого маркетинга нигде. Я все время удивляюсь. Меня постоянно добавляют в чаты, в Телеграме. А то в эти дары наследия, то в подарки, то эти доски. и это все Подарите, подарите. Как вы, ребята, не понимаете, что там 15 уровневая матрица, что она делящаяся, что а вы, а вас разделяют, и вы вы же теряете там деньги, вы же потом оплачете, что вы потеряли деньги. Но вы все равно идете туда. И вот До меня это не доходит. Итак, следующее. Вы обратите внимание здесь, разберитесь вот здесь в маркетинге. У вас только с этого стола 135 тысяч реферальных вознаграждений идет. У вас есть стимул, к чему стремиться. Так это вы только за один кровь 244 тысячи сделали. Ну так а ваши же открываются ваши клоны, ваши дополнительные бизнес места, и каждое ваше бизнес место принесет 244. А плюс еще невозможно сосчитать, вы будете от ваших партнеров получать, у вас будут лететь постоянно эти спонсорские вознаграждения. И по 1000, и по три тысячи. И по половиной тысячи. Ну, круто же, круто. Следующая площадка. Идеал М. Макси. Моя тоже любимая площадка. Я ее очень люблю. Люблю, потому что здесь очень хороший доход. Ребята, Вход составляет 15 тысяч. Как я уже сейчас говорила, можно выходить с Идеал М-Мини. Ну и 15 тысяч можно достать со своего кармана, потратить, чтобы заработать 2 миллиона 590 тысяч. И у нас нет в нашей компании никаких... Программ, ни жилищных программ, нет ни автопрограмм, у нас нет этого, но вы всегда можете заработать на, и на квартиру, и на дом, и на, на ипотеку. но на все можно заработать, и на машину, на крутую. На все можно заработать у нас. Было бы ваше желание. Итак, первый партнер приходит к вам, становится на это место, ваши 15 тысяч идут накопления. А вот второй партнер. Это уже вам 5 тысяч на вывод. А за 10 тысяч фабрика клонов активируется. Вы будете получать плюс еще из фабрики клонов. Ваши клоны будут туда лететь. Ваши партнеры, клоны ваших партнеров, все будут лететь сюда с этого места, все на фабрику клонов. Третий партнер дал вам переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер в накопление, второй партнер. Как я уже говорила, здесь со второго стола начинает работать реферальная программа. 10 тысяч получили вы, по 10 тысяч получили ваши два спонсора. Не забывайте, что и вы будете эти спонсорские вознаграждения получать и с первой линии, и со второй линии. Со второй, вернее, и с третьей линии будете получать. Это же очень круто. Сработала вот ваша вторая линия, вы получили 30. Сработала третья линия, вы получили 90 тысяч. Очень круто. Третий партнер вам дал переход за 60 тысяч в третий стол. Первый, второй партнер становится, клон летит за 60 тысяч во второй стол. Вернее, за 30 тысяч летит во второй стол. Это же клон. Вы выставляете бронь, куда станет, вы решаете сами, кому помочь. То ли партнеру первой линии, то ли партнеру второй линии, то ли партнеру третьей линии. Это уже ваше решение. А получаете 10 тысяч на баланс для вывода. По 10 тысяч получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 30. Сработала третья, вы получили 90. Итого вы со второго стола заработали 130. С третьего заработали 130. И с первого заработали 5 тысяч. Это 265. У вас 3, 9, 27. 27 человек, а у вас на балансе 265 тысяч. Ну, почему же нельзя сказать, что это очень круто? Да, это очень круто. Вы перешли за 120 тысяч четвертый стол. Первый партнер пришел, а в эти 120 идут накопления. Второй партнер вам на вывод 70 тысяч. Срабатывая, по 25 получает ваши два спонсора. А как только сработала ваша вторая линия, вы получили 75, сработала третья, вы получили 225. Третий партнер вам дает переход за 240 тысяч в пятый стол. Первый партнер идет в накопление деньги с первого, а со второго партнера уже деньги распределяются. Клон на третий стол улетит за 60 тысяч по вашей броне 100 тысяч получаете вы по 30 тысяч получает ваши два спонсора 3 сработала вторая линия это три партнера вы получили 90 сработала третья линия это 9 партнеров, вы получили 270 итого 460 только одних реферальных ребята где вы видели такие реферальные ну нет их вот нет их Нигде, только у нас. Третий партнер дал переход за 500 тысяч в шестой стол. Здесь первый партнер приходит, вам 500 тысяч на баланс. Второй партнер приходит, 500 тысяч на баланс. Третий пришел партнер, 500 тысяч на баланс. Итого одно ваше бизнес-место заработало 2 миллиона пятьсот 590 тысяч. Виват, виват, виват. Виват, просто виват. Клянусь, это очень круто. Следующая площадка – это Fast Track. Fast Track, как я уже говорила, это два а, отдельно независимых стола. А, вход на один стол составляет 750 рублей, а другой стол а, – 7500. Вы сами выбираете, на каком столе вы будете работать. Какие вам нужны деньги – то ли вам нужны деньги полторы тысячи за один круг, то ли за один круг вам нужны 15 тысяч. Здесь можно выработать стратегию для своей команды. Заходите на 750 рублей. Первый партнер у вас идет 750 на баланс для вывода. Второй партнер вам дает реинвест за спонсором. вылетите к спонсору. Третий партнер у вас опять 750 на баланс для вывода. Вы заработали полторы тысячи с трех партнеров. Активируйте площадку Идеал Мини» за полторы тысячи первый стол. А остальные и точно так же всю свою команду, всех своих людей, которые будут у вас в наработке, в команде, всех отправляйте туда. На... Вы там будете двигаться и здесь будете зарабатывать. Очень круто, очень хорошо. Итак, здесь первый партнер вы 15 тысяч 7,5. Второй партнер пришел. Вы летите реинвест у вас э, за э, спонсором. Третий партнер это опять 7,5. Итого 15 тысяч. Ребята, активируйте площадку Идеал М-макси за 15 тысяч. А следующих так, что здесь? Четвертый партнер, а, пятый идет реинвест, шестой опять. Опять вы получили. А эти ставьте на вывод. Точно так и здесь. Здесь третий партнер, четвертый и пятый. У вас опять 15 тысяч. Эти уже ставьте на вывод. Выводите. Активируйте. Вы же будете активно продвигаться по этим двум площадкам. А, рассмотрите мое это предложение. Ребята, рассмотрите. Это очень круто. Следующая площадка у нас это Идеал М, а, о, о, о, о, Микромани. Это социальная площадка, а где у нас а, всего лишь два рабочих стола, а третий стол полностью выплаты. А вход составляет а, 500 рублей. Как я уже говорила, у нас нет привязки к первому столу. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Вы можете миновать этот удвоитель за 500 рублей, а можно сразу начинать с 1000. Первый партнер пришел, это 1000 в накопили. второй партнер пришел, 1000 на баланс для вывода, третий партнер вам дает переход за 2000 куда? Да. В стол выплат. Первый партнер закрыл свой и пришел встал. у вас за 500 рублей открывается вот этот вот а, удвоитель. А за 1500 вы если вы, у вас активирована площадка идеал М-Мини», то ваш клон летит и становится туда по вашей броне. А если у вас нет ее, то она автоматически у вас активируется. А вот три, второй партнер и третий партнер вам дают по 2000 на баланс для вывода. Итого с малым количеством партнеров вы сократили количество приглашенных партнеров, минуя этот удвоитель. А вот именно эти два стола, которые будут у вас рабочие, вы сокращаете, и вы будете, если работать постоянно на этой площадке, то ваши клоны будут лететь именно а, на идеал М-мини. Вы точно так же будете продвигаться. А, круто, да, с, можно с одной тысячи заработать пять тысяч. Очень хорошо. Очень легкий маркетинг, очень легкий, а тем более очень мало. Пригласили три партнера, у вас открылся а, стол выплат. Следующие три партнера а, вы а, в, в, в, улетели, следующие три вы получили, следующие три вы получили выплату. Ну, легко, очень легко. Ну и наконец-то фабрика клонов. Да, ребят, ну честно говорю, я, я очень люблю а, только тренары. А бинары, даже эти удвоители я не очень люблю, потому что они там мало очень можно заработать денег, это честно говорю. А вот тренарах это очень круто. Там можно а, очень с большими суммами работать. А, очень с малым количеством партнеров выходить на очень хорошие заработки. А вот семиместки. Ребята, не люблю, честно говорю. Но куда мне деваться, я спикер, мне нужно рассказывать вам маркетинг по этим площадкам. Ну, мало ли что, я не люблю. Итак, у нас есть здесь вход 1000 рублей и вход 10 тысяч. А маркетинг одинаковый. Единственное, различается это вход и, конечно, доход. Как во всех семи местах, и плечи идут выше стоящему спонсору. Как не крутить, что вы не, не, хоть и ругайтесь там в чатах, хоть бейтесь, а хоть плюйтесь друг друга, но плечи... Всегда идут вышестоящему спонсору. Я к спонсорам обращаюсь. Ребята, не портите матрицы вашим партнерам. Не надо им ставить своих клонов, чтобы ваши партнеры закрывали вам плечи. Будьте так, пожалуйста, любезны. Не надо. У вас команды распадаются из-за того, что вы подставляете своих клонов плечи. Итак, плечи. Здесь первый партнер приходит на... А нижний ряд – это полностью ваша зарплата. В 7 местках, А вот в, в а, плечи, как я уже сказала, идут вышестоящему спонсору. А первый партнер приходит, у вас открывается еще дополнительный стол такой же. Первый а, – это реинвест этого стола. Второй партнер – у вас 1000 идет накопление. Третий партнер – вы получаете 1000 рублей. Четвертый партнер – у вас открывает вам за 2000 этот стол. Первый партнер 2000 в накоплении. Второй партнер в накоплении. С третьего партнера в нижнем ряду вы получаете 2000. Четвертый партнер вам дает переход за 6000 в стол выплат. Первый партнер у вас получаете 5000 и плюс получаете клона в первый э, стол. Второй партнер, вы получаете опять пять тысяч и получаете клона за 1000 рублей в первый стол. Третий партнер и четвертый то же самое. Вы получаете по клону с этих партнеров и плюс по 5000 на баланс для вывода. Итого ваше только одно бизнес место за один круг сделала, заработало двадцать тысячи. Ну а здесь, здесь первый партнер. За 10 тысяч идет реинвест именно этого стола. Второй партнер ⁇ это деньги идут в накопительный. С третьего партнера вы получили 10 тысяч на баланс для вывода. С четвертого партнера 10 идет переход за 20 тысяч во второй стол. Первый и второй партнер это идет в накопление. С третьего партнера вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый дает переход за 60 тысяч на стол выплат. Это полностью ваша зарплата. Первый партнер вам дает клона за 10 тысяч. Первый стол по вашей броне летит клон и 50 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер вам дает за 10 тысяч опять клонов в первый стол и 50 на баланс для вывода. Третий и четвертый то же самое. По 10 тысяч летят ваши клоны в первый стол и вы получаете по 50 тысяч на баланс для вывода. Это заработало только ваше одно бизнес-место 230 тысяч. Ну вот такой вот наш идеал М наш а, мини э, э, Идеал М, э, идеал, э, идеальный маркетинг наш, он действительно идеальный. У нас нет никаких подводных камней. У нас все везде, все честно, прозрачно и платежеспособно. Ну и, конечно, я хочу... Я хочу обратиться сейчас к людям, которые пришли в интернет за большими деньгами. Да не просто за большими деньгами, а просто за деньгами. А, которые разбираются в сетевом маркетинге, которые умеют просчитывать маркетинг, которые которые нужны и жилье, и машина, или очень большие суммы денег для погашения кредитов, ипотеки, к серьезным, адекватным и амбициозным людям, которые знают, что в интернете можно зарабатывать а, миллионы. А, а те люди, которые свято верят в бизнес без приглашений, которые проповедуют бизнес без вложений, а те люди, которые видят во всем негатив и лохотрон. А товарищи дорогие, проходите мимо нашей компании, не делайте мне нервы. Наша компания это самый лучший источник дохода во всем интернете.